Всем привет, дорогие друзья! Одна из самых больших радостей, которая может настигнуть блогера любого масштаба, это входящий поток рекламных запросов в то время, когда ты рекламу не продаешь. Почему именно не продаю рекламу и как я из этого выкручиваю? Сейчас вот Трампа выберут президентом и все, можно будет рассказать. Шутка, Трамп тут ни при чем, просто сегодня выбирают Трампа. Ладно, на меня наконец-то добралась посылка из Питера от ребят из Кедляра Суприм. Здесь энное количество ножей. Сейчас по очереди покажу, расскажу. Начнем с приятных бонусов, мелочей, которые ребята положили в посылку. Ножный тактика эшелон для отдельных даже и чуть-чуть мерчандайзера. Шапанчики такие прикольные. Вот. Ладно, это все приятные мелочи. не до конца показал такой чехол. Туда же. А, первое, что порадовало, положили такие опять, замечательные ножки штурм. Много ножей показали. Типа, короче, можем это, можем это, можем это. Я говорю, блин, вот много еще не хочу, а вот этого сволочь прям хочу. Он так запал в душу. Прикольный такой фикс. Ну, это такие горячие впечатления. Вот просто попервой. Понятное дело, что ножи я еще не проверял. Так чисто заточку посмотрел. Заточка прикольная. Режет. Бреет. Вот. Что еще, как говорится, надо. Вот, короче, пока штурм отдельно. Новинка, которую я сейчас проверил на сайте, все еще нету. Рано или поздно появится, а когда появится, определенно найдет своего зрителя-хозяина. Я буду в числе первых. Вот такой вот прикольный городской фиксик City Hunter, что отдельно просто вот блин блеск. Вот это вот точка крепления, тут ребята очень в тему. Нужно как они отстреливают. Можно соревнования на дальность устраивать. Вот с этим точно можно танцевать ламбаду. Этот не выпадет. Но основной момент, ради чего ехала посылка, это ради вот этого вот изделия. Тренировочный металлический металлический нож. У него просто не выведены спуски, есть у него реальный прототип. Это у нас э, Тридент и второй Агрессор. Собственно, э, понятное дело, что данные изделия не могут быть применимы в формате ножевого боя так, который вы его знаете, но элементарно у нас пальцы моментально поотлетают с переломами и все остальные травмы будут наши. Но эти ножи действительно можно применять в формате отработки отдельных элементов, так чтобы горячие головы не забывали, что у них в руках иной раз может оказаться не резинка, а куда более травмоопасное изделие. Вот. И есть еще такой момент. Это требует проверки, но уже мысли как бы так вот поселились, закрались. Это изделие, кстати, к его производству приложили руку наши товарищи из школы Толпар, что тоже отдельно радует. Молодцы, прям был удивлен. Вот эти вот изделия теоретически могут претендовать, обоснованно претендовать на звание неплохого ножа для самообороны. Во-первых, металл и его э -э, как бы вообще не страшно извлечь, потому что дальше, ну, сами понимаете, если ты извлекаешь обычный нож, то бытует мнение, что достал нож режь. не обязательно, конечно, но там дальше перспектива такая, что э -э, ручки-то потеть начинают, а этот в принципе можно так относительно безопасненько достать. И более того, можно относительно безопасненько так начать и применять. Конечно, тут грамм 200 минимум есть. И можно и в случае чего засадить, так чтобы мало не показалось. Ну и как бы летальных последствий относительно будет минимум. Вот. Ну, теоретически, в формате бреда его даже можно метнуть и вооружить противника. Почему бы нет, если у вас за спиной есть другой уже нормальный нож. И так чисто предупредить о том, что вот это была сейчас тренировочка, а сейчас будем говорить уже по-другому. Вот. Это такие первые мысли, которые лезут в голову, и их нужно проверить. А вот как именно проверять будем? Тут уже как бы вопрос к зрительному залу. Ребят, вас в комментах буду ждать, чтобы найти формат проверки этих ножей и вот этого ножа штурма. City Hunter на растерзание за предельным тестом не отдам. Он мне понравился, он будет жить со мной, пока не найдется другая такая же сильно цепляющая замена, вот. А Штурм, ну, в первую очередь, я думал ему устроить запредельный тест вместе с э, китайским холодником. Посмотреть, кто из них дольше продержится. Почему мне казалось, что вот этот нож должен продержаться в разы дольше. Но, блин, получив в руки, ребята, а вот честно, не хочется ломать. Что-то он такой приятный оказался. Ну, в любом случае, как скажете вы, так и сделаем. Давайте ждем вас в комментариях и там на эту тему пообщаемся. Как же нам эти ножи показать лицо? Со своей стороны обещаю, что не будет никаких попыток как-то, ну, как то назвать-то, выгородить эти ножи. Если офаршмачится, значит офаршмачится. Делать... Такое это полную ответственность за возможные риски производитель э -э, Киндерш Суприм на себя принял, и поэтому мы вольны делать все что угодно. Теперь давайте врубаем фантазию и придумаем этим ножам достойный формат проверки. Давайте. До новых встреч.